Мощный кабель. Большая линия вверх. могла быть более наклонена. Линия, возможно, да, перехода более гладкая желать. Да. Второй кабель, он немножко ниже, но, но такой же мощный кабель. Очень красивая голова, несколько серия губит, которые могли быть более сухими, но красивая линия перехода, хорошая грудная клетка, крепкий костяк, более крепкий. И у обоих правильные, хорошие, легкие движения. Давайте еще. Уверенные они оба. Спасибо. И как мы начинаем чего ловить, так он и